Добрый день, друзья! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Вчера, 3 мая 2022 года, на сайте Государственной Пограничной Службы Украины появилась публикация следующего содержания. Вот написано. «Пересечение государственной границы в условиях правового режима военного положения». И пишут текст, прямым текстом. «Кабинет министра Украины внес изменения правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министра Украины от 27 января 1995 года, номер 57, далее правила. Так вот, э, ну, информация подана таким образом, что якобы какие-то новые изменения э, в уже в существующее постановление, в которое вносились изменения. И 29 марта, и 1 апреля. Но, ну, во-первых, я нашел ссылку на первоисточник на сайте журналистского издания, да, там, не помню, как сайт называется. Но, в общем, журналисты обращались и хотели выяснить у начальника этой пограничной службы, а какое, собственно говоря, постановление новое, то есть не от 1 марта, не, вернее, не от 1 апреля, не от 29 марта, а вот может быть в мае были какие-то новые изменения, и там прокомментировал он, что какое это имеет значение, эти юридические тонкости и так далее, и тому подобное, то есть, ну, я выждал паузу, думаю, не буду я спешить записывать видео. Возможно, появится, э, ну, действительно, текст этого постановления. Может, знаете, как, первые Кабинета Министров э, начал э, выдавать этот э, начальник э, Госпогранслужбы э, какие-то данные. Ну, вот, давайте зайдем на сайт Кабмина. Сегодня четвертое уже... Э, число 4 мая, я уже сегодня заходил, смотрел, ничего нового, я не вижу никаких новых постановлений, касающихся изменений в правила пересечения государственной границы, я не вижу, вот ну вот давайте будем смотреть, 3 мая, да, Распоряжение, распоряжение, распоряжение, распоряжение, распоряжение, распоряжение, распоряжение И все распоряжение аж до 29 апреля мы вот смотрим Нигде нету никаких изменений, понимаете Суть в чем, что скорее всего, опять же, я могу ошибаться, но 99% из 100% Просто решили они систематизировать все эти разъяснения Министерства социальной политики, которые были, вот я публиковал видео, ссылку оставлю, там перечень документов с образцами в каждом конкретном случае, есть разъяснения, потом постановления там вот эти два последних от 29 марта и 1 мая, то есть они... И еще какие-то вещи, которых, ну вот допустим, пример приведу, которых нет в, вот в этом указанном ими постановлении, то есть правилах, да, то есть вот этом постановлении Кабинета Министров э, от 27 января 95 года, номер 57, со всеми изменениями. То есть есть какие-то вещи, которых нету нигде. И вы вот не найдете это такое ощущение, что они просто вот, придумали, написали это в таком виде. Я так понимаю, что для своих сотрудников, которые, во-первых, на колл-центрах вот, находятся, дают информацию, когда вы звоните, человек ну, звоните в горячую поддержку, да, горячая линия. И там дает вам консультацию этот э, сотрудник. Это, наверное, для них. Это, наверное, для э, тех же э, служащих службы, которые выпускают на пунктах пропуска непосредственно. То есть для их удобства. Но и для, видите, до увагы подорожующим, тут все обрезано. Такое картинка, то есть лишь бы что-нибудь. То есть и в принципе и для вас, вот, чтобы вы не задавали глупых вопросов, как говорится, да, э, им, не отвлекали их от работы, от службы. Почему? Потому что они потом вам могут сказать, смотрите у нас на сайте, все написано и так далее и тому подобное. Э, что касается, чего я говорю, чего нет в этих правилах. Вот если знаете, есть правила на сайте Верховной Рады Украины, да, или в реестре нормативных правовых актов. И там смотришь аутентичный текст. То здесь есть такие вещи, которые вот, допустим, я нигде не в законе, не в постановлении, ну, не нашел. Я искал хорошо, поверьте. То есть, например, пишут с целью Обеспечение мероприятий правового режима военного положения ограничено выезд из Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Такой формулировки нет нигде, ни в одном законе, ни в одном постановлении. Это просто вот на сайте у них написано, понимаете? Это незаконно. А, ну, однако, понимаете... Этот э, запрет не является абсолютным. Ну так и не, это же не и запрет, они же и пишут, э, что ограничение. Ограничение это не запрет, ну извините. В общем, э, какая-то война дефиниций, оставим это для них. Что нам нужно знать? Нам нужно знать то, что вот они, например, пишут. Э, в пункт второй возьмем, первый опустим, второй. Постоянно проживают за границей И должна быть отметка Миграционной службы в паспортном документе Постоянное проживание Печать оформлена Выезд на постоянное проживание Или отметка дипломатического Учреждения Украины Ну консульство В паспорте э, документе Постоянное проживание Принятый на консульский учет Нигде этого нет Вот нигде Что знаете как есть закон у нас там о мобилизации мобили... мобилиз... Мобилизационной подготовке Мобилизации Есть о, воинском обязанности... о воинской обязанности Воинской службе Есть порядок организации воинского учета Там этого просто нет нигде Вот не знаю Вот они как-то это придумали Что касается студентов. студентов Я снимал видео Относительно студентов И писал, да, что если допустим, Депутаты реагируют то Кабмин, в принципе, мог бы хотя бы в это постановление, в эти правила, внести какую-то строчку относительно этих студентов. Нету. Это они сами, опять же, пишут просто. Ну, считайте, что я сейчас на своем сайте напишу. Ну, только да, естественно, что это государственный орган. Но государственный орган может... Ну, статья 19 Конституции. Они могут дел, вып, свои полномочия выполнять только в рамках четко предписанных законом. Нету такого. И вот пишут пункт третий. Являются э, студентами специальной э, предвысшей или высшей, высшего образования за границей. Что, что подтверждают? Что студенческий билет или студенческая виза переведены на, э, и нотариально заверенные документы о зачислении э, обучения лица. В, э, в заграничном ВУЗе во, воинско-учетные документы с записью относительно предоставления им отсрочки от призыва, а какие конкретно воинско-учетные документы, э, удостоверение призывника, военнообязанного или военный билет, что конкретно, ну ладно все, тогда получается это все охватывает. Отсрочка должна быть, то есть уже появилась это. И справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для ну, студентов, получается. Нонсенс! Вот я когда записывал видео о студентах, ну несколько человек мне написали, что у них есть эти документы. Но в связи с тем, что... Президент у нас отменил указом своим э, весенний призыв. В военкоматах просто не дают удостоверения об этих отсрочках. Понимаете? Путаница идет. Э, ну, ребята, давайте определимся. Э, ну, нет такого нигде, что написано, что граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, да? Давайте определимся, что в этом... Ну В этом, э, как сказать вам правильно, чтобы в этом промежутке возрастном мужчина может быть, состоять на учете военном, э, как военнообязанным быть и как призывник. Это разные вещи. Но вы и определите, кому конкретно нельзя выезжать, военнообязанным или призывникам. Тех кто на срочную службу призывают, кого призывают на срочную службу. Или тех, кого могут призвать на военную службу в связи с мобилизацией. Определитесь, кто конкретно вам нужен. Ну, я не знаю, они, конечно, не увидят это видео. Но это так, э, мои, рас, мои рассуждения. Почему до сих пор такая путаница, что им нужно э, выдавать такие какие-то разъяснения. Ну и тут дальше, людей про инвалидность, сопровождение и так далее. Я ссылку на, эту, на, на этот свод правил скажем так, добавлю. Ну, может быть, не стоило отдельно видео записывать. Э но просто для того, чтобы вы понимали. Вы можете сравнить. Было, стало и то, что написано в правилах. Я добавлю вот ссылку на вот эти, э их разъяснения, скажем так, очередные, на ссылку на правила. Я как юрист, как адвокат, я всегда открываю правила. И видите, ну... Э оно же не соответствует, ну это же не вооруженным взглядом, можно взять и посмотреть, что не соответствует. Вот даже здесь они, Министерство социальной политики разъяснение давало, что, допустим, мужчины, вот есть пункт 3, да, мужчины, на содержании которых находятся трое больше детей в возрасте до 18 лет, и подтверждающие документы, там было, там в том перечне было, что можно это подтвердить э, нотариальным договором. Сейчас здесь они просто взяли это убрали. Ну вот, вот, а убрали, значит, они ограничили права. Почему? Потому что я это рассказывал уже, еще раз повторюсь: семейные правоотношения могут урегулировать, как участники этих правоотношений, муж и жена, родители ребенка, уже там, бывшие. Там, Бывший муж и жена, да, то есть э, пара в, раз, э, в разводе, которая, но тем, тем не менее они родители договором. И только когда спор возникает, тогда они идут в суд или в органы опеки и попечительства, в службы по, про, по делам детей, местных органов самоуправления. Ну, получается, пограничникам бедней. Вот так. Спасибо, что подписываетесь, ставьте лайк, комментируйте это видео. Я на каждый комментарий, который содержит вопрос, даю ответы. Еще, ну, наверное, я, не, я стараюсь не пропускать ни одного комментария. Наверное, и не пропустил. Поэтому, ну, чем отличается этот канал да, от всех остальных? То, что я даю конкретно своим подписчикам, тех, кто подписывается и тех, кто пишет. Комментарии задают мне вопрос, я им даю ответы. Плюс, если вы не хотите в публичной плоскости задавать вопрос, вы всегда по, по, по контактам, которые есть в описании к этому видео, можете ко мне обратиться на платную персональную юридическую консультацию. Есть, ну, Я даю эти консультации в тех вопросах, в которых я компетентен. Вот. Поэтому, есть или, допустим, предупреждаю о том, что мне надо разобраться и... Как-то так. То есть, э, всегда вы можете получить квалифицированную помощь от меня, если она вам нужна. Всего хорошего.